Спустя три недели после официального релиза Android 4.3, команда сторонних разработчиков все же выпустила первую ночную сборку Cynogin Mod 10.2. Давайте же рассмотрим основные нововведения в этой версии. Первое, что можно заметить, это обновленное приложение камеры Focal. Новинка получила интуитивно понятный интерфейс с множеством разных параметров, которые оценят любители ручной настройки камеры. Давайте произведем тестовый снимок, здесь также реализована съемка панорам, видео и фотосфер, которые впервые реализованы еще в Android 4.2.2. Также стоит отметить возросшую скорость работы гаджета. На данной прошивке устройство адекватно и быстро реагирует на все действия. Это же подтверждается возросшими результатами синтетических тестов по сравнению со стоковой прошивкой. Давайте же рассмотрим основные нововведения в этой версии. Обновление получило приложение телефон. Добавлена возможность отключить звук при входящем звонке или вовсе отклонить вызов, просто перевернув смартфон. Здесь также появился черный список которого так не хватало многим пользователям. Возможность добавления номеров в список нежелательных работает и в смс. Вы можете заблокировать как SMS и звонки, так и отдельно звонки или смс. Но главное же нововведение, как обычно, получило приложение настройки. В разделе Wi-Fi появилась дополнительная функция постоянного поиска Wi-Fi сетей, которая нужна для геопозиционирования устройства без GPS. В дополнительных настройках беспроводных сетей появился пункт управления тарифным планом, который, увы, поддерживается не для всех операторов. Непонятный пункт появился в параметрах громкости. При его изменении появляется предупреждение. Изменение этих настроек противоречит законам вашего государства. параметрах дисплея теперь возможно настроить чувствительность датчика освещенности по 5 пунктам, что довольно-таки приятно. Не забыли и о поведении клавиш регулировки громкости при повороте экрана. Также настройки кнопок вынесены отдельным пунктом в меню но самое интересное скрывается в дополнительных настройках устройства. Здесь можно откалибровать цветопередачу дисплея, а также силу работы вибромотора. Для того, чтобы запустить недавно анонсированный сервис Android Device Manager, нужно зайти в настройки безопасности и выбрать пункт администрирования устройства». Не самое удобное место для расположения. Рут доступ же теперь возможно активировать в пункте для разработчиков. Для того, чтобы дать возможность приложениям получить рут, нужно включить пункт приложения и adb Ну и под конец всеми любимая пасхалка в CynogenMod. Здесь можно делать вот так вот, и вот так вот, и вот так, и вот так, и вот так, вот, и, вот, и даже вот так. В итоге, за все время тестирования не было замечено ни единой серьезной ошибки или, чего хуже, принудительной перезагрузки. Спасибо за внимание. До свидания.